Баркошкики сидят в таких вот вагончиках. Есть, да? О. А это вида сидит и смотрит на тут сеть. Вот, это, вот он обещал по мне стрелять. Твоя сеть? Нет, ну хорошо. О, это какая уже по счету? Я уже сбился. Пятая. Без камеры общаться не будем. Ну и мы не на Молдавской стороне. Река общая. С кирпичами, с бутылками. Ты же общественником, да? Ну Здесь? да. Ну обязательно надо будет расписаться в этом Да, ну, конечно. Без проблем. Так зачем их распутать, я не могу выполнить? Сети. Ну А как, а как их сдавать? Не, но ну, имею в виду, что вот они должны быть прямо распутаны вообще. Ну конечно. Че? Примеренно, распутанное. Ну а как? Сейчас на склад нас не примет Все эти должны быть набраны. Вот там вот есть одна с биркой С Да. А что вы ее выбирали? Потому что она перекрыла полностью всю весь Днестр Вы ребята не имели права ехать. От берега до берега. Да? От берега до берега. Что это? там А так там вот левая бирка? Mm -hmm. Может быть. Вот Как бы разобраться? Что там за бирка? Ну да, бирка. Потом прием в управление. Мы через... ее пока отложим в сторонку. Техологическую службу. Они выдавали бирку. У них там есть номерация. И все. Да, они уже разберутся. Там девушки сюда. Mm -hmm. Ну хорошо. Mm -hmm. А это же, уже готовые для mm -hmm. палки для... для сеток? Или что? Это же сети ставили, я так понимаю Снимали, наверное, те Ты, наверное, снимали сети вместе с палками поснимали. Потому что эта лодка, она недвижимая Мотора нет Ну палки видно, что для сеток не, не споришь что. Может для винтерей, может для сеток Олег, сколько э, сейчас заверих штук их? Да я знаю, что до конца не дошел. Куча кирпичей. Даже можно строиться. Мешок сетей и одна сеть промысловиков, на которой была бирка. Сейчас уточняется, кто хозяин этой сети будет вызываться, составляться протокол. Добрый день! Это наш? Да-да-да. Протокольчик? Ну, так мы, мы ж под, подписываем. Я ж подписываю. Не-не-не, это тот, а, на те сети, что на причале были. Да. А, это те, которые на причале? Да. А сколько да. их там было? 8. да. До хрена. 8. Вот. Угу. Перемеряли. Да. Раздаем на склад. Да. Отлично. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а наши сети, которые, которые вот, мы? Вот в том, мешки, в том Да. А та, которая Промыслова? Вот, вот, вот это, да? Здесь? Да. Э -э Олег, подскажите, на Промыслова составлены протокол? Нет. А почему? Ну, он не опознал свою. Не опознал? Нет. Ну, как это, если номер стоит? Эти бирки были украдены у Бирки были украдены. Да, и поставлены на браконьерские сети. Сведу. То есть, получается, рядышком стояла сеть, тоже, наверное, браконьерская, я так понимаю? Наверное. Которую надо было снять, да? А? Наверное. Куда сейчас знаю? А кто же знает? Ну вот кто знает? Господь Бог, управлением выделены, да. допустим, на предприятие 300 бирок для установки рудилова. Они их не используют все 300. Даже тот рыбак ему по дозволу выдали блин, там, 10 сетей, так. а он использует бывает там, 2, 3, 5 сетей. Угу. И в журнале промысловом не указывается бирка. Номер бирки указывается только в додатке, который выделяется определенному рыбаку. То есть он, он, когда идет на воду, он не смотрит. Хорошо, так что теперь... что она есть. Хорошо, Все. Олег, подскажите, так что теперь делать? Получается, что теперь надо каждую сеть, сеть, которая с биркой вытаскивать потому что неизвестно, она э, промысловика или, или браконьера, правильно понимаю? Если вы начнете каждую сетку с биркой вытаскивать, вы понимаете, что будет? Э... Так что же теперь делать? Я спрашиваю, вот смотрите ситуация, оказалось, что сеть, как оказалось, браконьерская, да, да, э, да. с номером реальным. Сеть была украдена у промысловика, да. и она же поставлена или нет, другая сеть? Нет. Другая сеть поставлена под этим сеть номером? Другая поставлена, бирку срезали, поставили на эту сеть, якобы выдать браконьерское орудие за рыбацкой. Ну теперь в следующий раз, вот ту, которую сеть мы оставили на воде, да. ее надо было снять? Ну надо было. Я вам еще раз говорю, если... хорошо, если мы сейчас начнем снимать все сети с бирками, вы понимаете, что это будет? Мы нарушим блядь, работу всех предприятий рыбодобывающих. Значит, тогда нужно какой-то быть, иметь оперативный учет, каких, какие сети с какими номерами стоят сейчас там. Это первый вариант. И второй вариант. Рыбаки, ну, наверное, писали заявление, что у них украли сеть с таким-то номером, чтобы хотя бы определять, что, ага, сеть с таким номером украдена. У вас такая... С постановлением такой порядок действительно есть. Ну... Ну, осуществляется. Так, есть такое заявление от того товарища? Или нет? Ну, я такой информации не владею. Друзья, вот составляется акт выявления хозяинного майна. Тут что был вы? Хорошо, ладно. Да. Тот, который вот этих сеток, которые мы с вами обнаружили на посту, вот здесь сеть это та, которая промысловиков. Да. А вот это сети, те, которые мы с вами нашли. Из опыта прошлых лет я вам скажу, что даже э, утилизации, это затраты для государственного бюджета. А... Хорошо, облил бензинами поджог. А что? Бензин купить. Вот. Я вам привезу а, бензин. Нет, я, ну, я, да, хорошо, хотя бы мы просто. Мы имеем право. Хорошо, хорошо хотя бы просто порезать их. Просто порезать. порезать. Да, и вот пути, бакать, мусор. Так все же, что будет с сетями в дальнейшем? Те, которые мы сдали, те, которые мы нашли, и те, которые у вас сберегаются на складе. Вот что с ними дальше будет? Все эти сети сейчас находятся на ответственном хранении. И по решению комиссии, которая у нас заседает раз в квартал, они будут все уничтожены. Мы вас пригласим в обязательном порядке поприсутствовать, на... когда будет прорисоваться уничтожение, чтобы мы это все засняли и могли на своем YouTube-канале показать данное видео. Друзья, но вы... Вот сейчас это видите и знаете, что действительно так и будет. То есть все сети, которые есть, будут уничтожены. Уж я уж точно посмотрю, чтобы так оно и было. Вместе с начальником, правильно? Обязательно приятно. Днестр, я тебя люблю! О! Ребята, это красиво! Вы поняли, да? Смотри, какого красавца он выпускает. Правда? Да. Я правда засрался весь из зубы. Ну ради такого дела. Это стоило того. хотите обрезать? зачем? то не надо уже врезать мы уже держим там, вот, друзья смотрите на этого водрача посмотрите как зовут? я извиняюсь, мы не представились рыбохронный патруль одесский Макарец В. Михайлович а как так, а? Что, неужели не хватает на жизнь, а? Вот что надо рвать рыбу тем дрычами. Ну, а что вы делаете?